Так. Так. Где-то тут. Так. Где комната этого пацана недалкого? подъем Олег! Не понял. Олега, видишь? А кстати, где он? Мне с ним. Ты кто такой? Давай до свидания, по тихой грусти. Ты меня не узнал? Ну я сейчас помолодел то, по твоему. Надо... Выходи по тихой грусти, давай. Олег, мне тут, мне что свое? Да что это, это, это недоразвитые бабабуи бабу, у меня украли, я знаю, у кого они лежат. Выходи отсюда по тихой грусти. Я в гости тут зайду. Мне нужно Какие злодея? гости? Ты заходишь в мой дом, врываешься в мою квартиру без разрешения. Еще а не злодеям... хочешь выходить по тихой грусти? Злодеям нужно разрешение, чтобы забрать свои вещи. Кому? Злодея. Ты что, не меня не узнал? Да я это знаешь, я... сколько таких понавидел. Это я, Клевер, только не то. То с... я. Это Клевер. я тоже. Я тоже Адриан. Это... Я не со всеми талисманами объединился. И и это... Реально? Только с Молью, так что все, не мешайте мне забрать одну свою очень хорошую Ну пушечку. и вали, как бы. Вот украдёте, вот... Да кого У... он украдет? У него тут нету ничего. Серьезно? Какой ты-то ты позор просто. Где он прячет свои поприключения? Так, выметайся по тихой грусти, я давай. Я скажу, Де. А в том секретка-то В том, То, в том что, что ты не достанешь Талисман Клевера. Извини. Да он на мне. Зачем мне искать Талисман Клевера, который так на мне? Подожди, а герои ли не забрали. не забрали его? Ты Потому не, ты ты не, не из знает. этого, значит... А если бабау забрал? <связать> Ладно, до свидания. Э, ты мой, давай, меня, мой раб. Переноси меня. Ура, Не хотел выходить <связать> по тихой грусти. Борис, <связать> привет. No, no, no, no. Кот Борис у меня есть. Прикольно. Я пойду? Нет. Доварю, привет. Подъем, Олег! Собака! Собака, ты где сутылая был? Где я собаку сутылая был? Я кофейка ходил. Пить. Кофейка! Да. А, а тут был вот этот клевер. клевер? Ай, да что за шутки? Я же сам видел, мы же помнишь что эти, в деревне там этот. Задал Нет, я, забрал. Ничего он не забирал. Бабабу его спрятал на в месте. ну ладно. А сейчас он забрал? Он не мог забрать, потому что он не у меня дома. Так, во-первых. Во-первых, какого фига тут делает э, ты? Ну выметайся по тихой грусти. Можем поговорить? Можем поговорить? Что, окей, я вас Что ты <с с> Просто кашля не хотел, чтобы это не кашлять очень громко. Я вот так эм, Ой, говори, чтобы, по чуть-чуть как бы кашлянул. Не я не хотел, чтобы вот эта вот большая. <смех> <смех> Ай, не могу. Ладно. Так что так произошло это? Да пришел, короче, какой-то клевер, я не знаю, откуда он. Он, короче, <решел> пришел и шел. И он Алекс тобой все нормально. Короче, пришел Клевер, что ты искал? Ничего не нашел? Потерял носки на у тебя в комнате? Искал их? Да я что знаю, как он пришел? Пришел как-то Клевер из другого муж измерения или еще чего-то? Я не знаю. Я что знаю? Я что следил за ним? Я что знаю, кто он? Я даже не знаю, как его зовут. Я не знаю, как его вообще. Не знаю, как его вообще. Не знаю. Вообще не знаю, как его. Не знаю, как его. Кого ты сломал? Иди сюда. Ой. Вот я ноги сломал, все переломал. Здравствуйте, мужчина. Здравствуйте, а вы кто? Мужчина, вы очередь не задерживайте, вы тут не один. Еще руки распускает. Нахал какой. А что если... Ой, мне срочно нужно уходить. Срочно нужно валить. Мне нужно срочно... Куда уходить? ты собрался? Никуда, никуда ты не идёшь. Чё тебе случилось? Что за паника? Балбесина, балбесина. Балбесина. Может быть, она меня просто наблюет. Может быть, она меня просто порвёт. А может, ты голову оторвёт. Что делать? Что делать? Что делать? Мне нужно срочно... Короче, знаешь, что делать? Что? Вали по тихой грусти. <связать> кого точно я пошутил ты дуб бы балбес я пошутил кого ты собираешь <связать> так слушай ты как тут какие мы вообще судьбами <связать> так слушай меня куда пошел я Не знаю, мне что-то помыть не, не рассудка, просто что-то я прям напугался странно. Да, очень странно. Спасибо, спасибо за тортики. Так, кыш-кыш-кыш отсюда. Я не знаю, каким образом? Я не знаю я какими тебя... образами ты сюда попадаешь. А, Советую, Советую. тебе не попасть. Так, во-первых, кофига я ты распсиховался. Я не знаю. Разорался, расстраховался. Расстраховался. Страх проявился какой-то. Не знаю, ладно, пойду погуляю. Может, успоко... а да. Я это специально, чтобы Слышь? тебя остановить как-то. О, привет. <coughs> О, коты. Здравствуйте, Здравствуйте. коты ага. в очках. Шоколада. Я вас не знаю. Вы меня не знаете. Что вам нужно? Знаешь, что говорят крысы за спиной у кисы? А? Знаешь, видите... знаешь, что они говорят? Говорят, что надо уходить по тихой грусти. Давай слушай, слушай ты, я пошел за тортами. Тортами или тортами? Не знаю. Ну так говори, говори тортами или я тортами. Хочу сходить и купить торты или торты торты или торты. Торты, а вдруг торты? Что -то Это Что? ты, дурацкий. Ты себя видел вообще мохнатый? Слушай ты ты. За углом я потыкаешь. Не начал, я тебя не знаю, Затычка. Я просто хотел купить макароны или... Чё, распрыгался, кот? Вообще сдурел, так. что ли? У меня Растыкался. Не... Затыкалка. Затычка. В каждой бочке мычка. Так. Вы видели так. вообще, какие цены сейчас в магазинах? А у меня денег нет, я бомж. Ну, я вижу. Сидишь, попрощайничаешь. Это чепушило идет. Достал, тут ходит, что-то нюхает. Как-то собака. Славочки. Че ходит? Трется здесь что-то. Все равно его не слышим. Ну, ладно, что-то мне страшно находиться Ба. здесь. Я как-то домой пойду. Идём, когда и... И кто там. И все Я сейчас всяким недотепом, который там внизу, баба-буем, всякие баба сейчас баба прочитаю пару лекций баба -буйских. Ясно? Да, что ты меня трогаешь? Не трогай меня. Ты что меня трогаешь? Ты что, завтра так потерял, а? Ты что, бля, совсем ну, так потерял передо мной? Недоделал не блин, блин, блин клетки. Это, блин, не доделал. Ты что, совсем так потерял, а? Жду, когда Баба да, Бабабуй, блин. Давай. Скоро появится, мой друг. Очень да, Еще раз. Я тебе такого euh Pop. устрою, баба-жуя. <cafe> oh, давно. Бум, Бум, Бум, Бум, Бум, Бум, Бум, Бум, ты голубой? Бум, Бум, Бум, Бум, Бум, Бум, Бум, Бум, Бум, Бум, Бум, Бум, Бум, Бум, Бум, Бум, Через пять минут, когда я на тебя буду смотреть, когда ты применишь свою силу. Что Пойди, Нет, я, там... Нет, я не туда. пойду никуда проверять, поэтому как а бы я... иди отсюда потихоньку грусти. А вот и кролик. В принципе, мне уже не важно пуществовать по времени. Это не самое главное. Я могу следить просто... за вами, когда вы примените свои силы. То, что я применю свою силу. Я что, на тебя похож, что ли? А бражник... Ах, ах, ах, ах, ах, ах, я ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, да, ты ж... Я ж не пять минут назад то же самое. А, ну ладно. Бражник, если тебя через пять секунд здесь не, Пошли. не пропадешь. Ешь корола, пойдем. Да. Ускорение. А еще у него взял... Зайчик? У хранителя спроси. Так, привет, зайчик. Держи. Талисманы. По тихой русти, ясно? так клевер, или как тебе там заяц. гол как бы не гол... заяц. Вот, привет. Сказать? Так, а ты вот этот Я знаю, что ты хочешь мне сказать. Я сейчас исправлю эту проблему. Кто-то это сделал? Сейчас попробуй там. Нет. Я тебя голосовой отправлю. Да, блин нет. Пусть тем то, может, что я страшно. Ну, я, короче, спасал того мальчишку, да, вселенно. Да. И телекинезом. Да. Да, это скрытная сила, ничего не знаешь. Я может... роги по иду. Страх отброси на ходу. Как бы да. Страх отбросить на ходу. Давай быстрее. Короче, времени... О, котик, вот ускорение! Это... Кот тут, кот там. Через пять минут я вижу, увижу его личность. Так, надо спасти кота Бориса. Нет, кот Борис. Борис, беги! Мне осталось не по 10 секунд посмотрите, я узнаю его личность. Это, наверное, была ошибка. Ну, Страшно то, то что его личность создают. Ладно. Упустим... Пришел, убежал, я не буду использовать и... свои супер-шансы, потому что у меня какой-то страх и, перед ну, использованием может, моей это силы. Это а интересно. если я не использую свою силу, а если я а, да. использую Баба, свою Баба, силу, Баба, у меня будет еще один страх, за... то что узнает мою личность. Слишком много страхов. И иду, на ходу этот молодой человек песенку случайно не человек, который кому Да я не вижу на него таких каких-то предметов. Такой, я, я. Вен. Я. Вен. Почему вен. страх на ходу отбрось? Да. На ход. Ладно. Вот этот человечек, поет, блин, вот это, песенку. Я не понимаю, зачем это поет. Мне все У меня готово. Я создал достаточно больше. Теперь я не боюсь ничего, ладно? Так, монстр Не знаю, я сейчас подумаю. номер один. Переми... Заткнись-то. Переми... А. Не Нет. Не я сейчас не вижу, хотя он пел. А может он далеко был? Нам а если я было... сейчас отойду далеко, супер использую шанс. супер шанс. Там подумаешь, что делать, а потом уже что-нибудь придумаем. А купить надо беруши заткнуть уши и тогда все идеально может реально купить у меня есть беруши ох смотри. ты не тот кот которого я знаю <coughs> тот, да. окошко, которого я тоже знаю что происходит так я узнал я, а ну да, вот вот. я что-то услышал а что если ты стейди монстр вообще нормальный или подъехавший окошко... Соба ты нормальный вообще собака blurry. нормальная вообще Bunny, uh... я смотрю я думал ты я думал я это я кота скинула это ты у нас до беруша возьму я тебе глотку отбежу я тебе сейчас это глотку так завяжу да и все и затяну. Для а ты, а Шкласс. что Шкласс. если ты это монстр? Я не синтимонстр. Я... А, страх на ходу. Вы как мне, я... а, а что если я применился, вот только что силу, а что если клеверу знает мою личность? Не, не, не, не, не. Мне нужно уходить. А что если не узнает? А что если что? Меня, равно прибьет что, если использовать камень чуть спешествия по времени, он сможет разблокировать каким-то образом нару и тогда он сможет путешествовать по времени. Это катастрофа. Ты понимаешь, это катастрофа. катастрофа Или собака строфа. Нет для юмора. Если камень чуть, чуть его руки, он сможет использовать спешительство по времени. Пора использовать. Нет, не пора. Я брючка, Ладно, вдруг Красота, я использую, знать мою наша личность жизнь. или мы не найдем какого-то решения. Но я не вижу, как... не вижу, где находится предмет с акумой. Суперкод. А. Вяжемся с тобой по телефону наших э, оружий. Это... А... Я... Ну давай. Не... Вы а видите где-то акуму этого? А Что если катастрофа катастрофическая случится? Погоди. Блин, а что если э, вот это зверь зародится? А что если мне так? А велье? что если это какая-то катастрофа, даже на человеке? Это же тоже, как случится катастрофа. Мне бесит своими катастрофами, как хорошо, что я отошел. Я вижу то, что тут Нет? уже какие-то проблемы. Вечно. Так, супер шанс. А если, если, а если все-таки Клевер Не... погнил? Нет. Сейчас я одену на тебе Беруши. Да не, не Беруши, это не Беруши. Да, Браги, к вам иду, страх отбросьте на ходу. Шоу ты в одно место. Если, я буду, если, мне, если страх, почему я так скажу? Где может быть Акума Ой, этого? Он это и у тебя раскрываются свои страхи, поэтому ты боишься. Где Нет, у него не... может быть Акума? Если, да, найду, если я найду решение другое, если я позову. Ну, при... Но она точно <как> так. Будет катастрофа. Шокик, катастрофа будет, ах, если ах, я не найду решение. Ах, ах, ах, ах, ах. Где может быть акума у этого певца недотёпы Маски, маски, может быть. Ты вы думаете, это подокупный? Мне кажется, это просто мальчик. Мальчик, который поет и уже забрался сюда до несколько секунд, да? Я придумал. А, а если у него есть камень эволюционный? Он как. Привет. Это Стой, бал. Стой. Приветики. Как у тебя дела? А у тебя есть такой прям кругленький такой предмет. предмет такой? Там он такой серенький, беленький, такой, весь классники Чего не знаешь, иди сюда, или эти топором. Просто Я сейчас <свист> утону. Где он? <свист> <свист> он пропал. тебя Чудес а что он Подожди, посмотри, что он По времени мы должны догнать его, из него и чудес. Я не знаю, где у него кума. Кума откуда? У te... Мальчик, у тебя есть вот этот черный предмет? А что, не на нем. А что если акума не на нем? Слышь, баб... мистер Бак? Окей, к вам иду. А где, и... где, где, где? А ла, ла, ла, ла. Камень чудес. У тебя есть чудес кролика, а камень чудес кролика, амин через камень чудес кролика, чтобы объединить, то, чтобы подправиться. Ну хотя если будет очень рисково, а если с тобой ты с ума съешь, это будет все равно очень рисково при объединении многих камень чудес. Ну хотя у него тоже есть Не беси меня. А, если он, если у тебя у тебя есть таймер. Да. Если он на тебя посмотрит больше десяти, больше десяти двадцати пяти секунд, то тогда ты, когда ты на него глазах перевоплотишься, поэтому тебе нет времени, тебе приходится объединять психи. Тики и Калки. Не знаю. Делай, что хочешь, но мы должны это Тики и Калки, Фафа. Да. Коми-чудец кролика. Нахад, бросьте. Вот, Нахад. Нужно что-то придумать. У тебя есть какой-нибудь ну, план? А Ну, я не знаю. У меня, типа, есть идея, чтобы, типа, мистер Бак объединил Коми-чудец кролика, пошел во времени, забрал этот талисман. Есть Нет. Забрать талисман, ты уничтожить них Ему нужно... Если он объединиться, они... Господи, ты боишься использовать и найти предмет? Нет. <соединяющие> ты <соединяющие> телепортируешься на конкретную точку. Ты не сможешь телепортировать любой предмет к себе. А кого так, кого мне объединить? Телепортируйся, там... Алина. Тики, Тики, калка и флав. А. Да. И Замеч... пенни-пенни-бак. Пени... Обращаемся с тобой в ременную нору. Берешь меня с собой, я использую... А, что с... это? это? что, лишний? Ты должен будешь сражаться с тем временем страхом, чтобы если что, страх не смог последовать за нами. Я не знаю, что... где а -а -а. Кто... этот страх вот этот... Ну... ла ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля новый... ля нам нужен кролик. А кролик кролик нужен. А где кролик вообще? А -а -а. Так, все, мне надо идти детрансформироваться. Подождите. Вон, Хорошо, не, не, не используй свою силу, пока мы не нашли решения. Мы должны справиться с Платием, а потом мы заберем. Кушай, Тики, давай. Справитесь. Нет, он не пойдет с нами. Лошадь. А -а -а. лошадь. лошадь. Мистер Бак с вами не лошадь. пойдет пойдет. но мне нужно кое-куда сходить. Скажите, пожалуйста, то, что он дома. Нам, думаешь, баникса нет. Баникса нет? Его нет в сети. Так, извиняюсь. Телепорт. образом, он поносит вечно. Не окей, а по тихой грусти. Так, мне нужно написать срочное сообщение. Боже, мне нужно написать срочное сообщение Дриана. Прям Ой, очень вот это... полезный кролик. Что у тебя дома? В комнате, точнее. Так, где Дриан? Ой, ба, жук. Здравствуй. Че тут Дай стоишь? Кого ждешь? Мне нужен <связь> Триан. Срочно нужно. Ну, я не знаю, где он. Погоди, вроде, если я не ошибаюсь, то утрянуто особо нет. одинаковые права. Ты можешь призывать... А что вы тут делаете? Я не знаю, а, что... Пока -то... выходим нет, с комнаты по тихой грусти. Можешь призывать волшебные украшение? Да. Ну вот, бери... За. Знаешь, Сейчас я возьму... Сейчас покоен. Ну всё. Ну всё. Так, давай, закрываем её. Нет, не дам. Есть сюда и Слав, почти с собой. Так, короче, как мы работаем? Мы отправляемся, забираем пись, uh -huh, а? uh -huh. uh -huh. Ну, давайте. Я вас верю. А проблема. Ты со мной идешь. Хотя нет, ты не можешь со мной идти, потому что если ты я сюда. Можешь... Я не могу с вами идти. Да. А вдруг что-то случится здесь? Да. Помогай коту. Так да, помогай коту. Окей, okay, блин, зачем да ты меня толкаешь? У нас и так страха нету. Короче, Алё, мистер Бак, если ты меня слышишь, а вот и страх исчез, его нигде не видно. Да, здрасте. Короче, смотрите, я отправляюсь в прошлое. Вы стоите здесь и караулите, чтобы всякие монстры не пришли. Я достаю предмет сархумой и и да, и у меня есть вот это вот. И с помощью, неважно откуда мне мячик, неважно. Это я не в транспорте. Я достаю достаю предметы параллельно дотрагиваюсь до часов. И тогда возвращаюсь все и использую силу. Если кто, я никак а. не могу на крышу попасть. А, до свидания. сейчас. еще. Вон в эту. А я пока использую. Супер шанс. Я тут, а, приветик. Привет. Аэро. Это что за яйцо? Аклеза. Ты чё Ищите теперь. Так. Надо было, может, сл... У меня В руке надо было сломать, потому что, блин, или он уничтожился, потому что я уверен. Он что, не уничтожился. Так. Он телепортировался. А ну, куда? подождите меня снова. Я этот нара на Ах, мне надо даться расформироваться, конечно. Аж, блин, разрушил, а ну, и разрушенным. Я не вижу, куда телепортировалась яйцо. Нет, яйцо уже, конечно же, оно телепортировалось а разрушенным. Это необычное яйцо. Я же его пойду разрушил. Сюда иди, вот у меня, я нашел его в другом времени. Так, ты супер шанс применил? Yes. Ты должен будешь что исправить, потом yes. собаку, только yes. собаку. Yes. Только мечом. Yes. Все, кот, руки yes. У меня в руке сразу. Быстрей. А руки к вам иду, страха просто на ходу. То да да все поздно, а то эти предметы уже исчезли. И акума, и акума, Акума, вот вы... акума. Пора лови. изгнать демона. Ух, пропадай. Чудесный, мистер Бак. Так, это вроде обидел... бы все. Ну, короче, мы выиграли его. Uh -huh. Сейчас подождите. Вот, же... Секунду, еще подождите. Uh -huh. Мячик полетел куда-то и, вер... и пришел. Yes? И мячик. Все, вернулось. Что? Ну зато талисман забрал, ты че святого. Так, надо все классно. Я, наверное, больше приходить не буду. Знает, так, стоп, его. талисман ты сюда. Талисман то вернул? Талисман? Какой? Талисман. Это мой талисман, это талисман зайца. Как вы? А как мы... А ты понимаешь, талисман в это, это талисман э, мистера Бага? Нет, это не мистер Бага, это талисман от того моего знакомого. это талисман зайца. А вы про что? Талисман собаки, который на тебя одет. Нет, это не тоже, это создан с помощью талисмана Клевера который может создавать другие талисманы. Так, короче, вали отсюда уже все. Ну, По тихой грусти. Ну, короче, уже все. Талисман забраты. Просто... Еще очень много, так как попугая либо кого-то еще. А вот Курча, это О, это котик. С тобой все в порядке? Давай иди. С тобой все в порядке, с тобой все в порядке, Саня. Так, мне надо Чтобы... еще за одно дело закончить. Привет. Спасибо, мой, моя кошечка. Да, кстати, мне нужно сделать. Передай пожалуйста, короче Мне, короче, пора, мне семью, пора. Там хозяину мастеру то, что вот я такой замечательный Олег. Идеальный Олег отрекаюсь от шкатулки хранителя, и пусть теперь он ищет нового хранителя. Кау, что произошло? Мне меня башка болит. Где? Кто ты? Почему? Стой, почему-то так много котов. Не люблю котов. Где я? Где трансформация? Отрекался. Алло. А А комушка -а, перевелась, oh. мистер Бак? А, что произошло? Я не знаю, где я, кто вообще я. -а короче, ты, короче, ты, короче, человек. Да я знаю, что ты человек, а где? живешь я... тут. Да. Я ничего не знаю. Мне пора, да, мне пора. Еще что-то люди какие-то ходят, вообще страшные, изыдите нечистые. Олег, с тобой все нормально? Да я не знаю. Я помню, вот кот стоял такой, стоит кот и какой-то злодей. <печат Larry> Я сказал то, что передай что-то там, и сказал слово, что-то отрекаюсь от шкатулки, что-то типа такого. Точно не помню. У меня это проблема с памятью. Вот, и потом а -а -а. я ничего не помню. Ты пойдем покажу, где ты живешь. Ты живешь вот здесь. Здесь, как бы, урна. <связывая> ты как бы здесь спишь, <связывая> ешь и <связывая> ночуешь. <связывая> е, ладно, я шучу. Ты спишь на втором, на первом этаже, на третьем. Короче, вот здесь ты живешь. Ну, тут написано Олег. Тебя зовут Олег, между прочим. Ты тут живешь, там все такое. Живешь и пойду-ка я сам да. жить. Ты что-нибудь поделаю, тут Это работаю.